Пошли со мной. Зря мы волыну не захватили. Да успокойся, ничего не будет. Да ты что, а если полить начнут? Они же черные, они же без понятия. Не, место неподходящее. Не бери в голову, пошли. Привет. А у вас что, не принято здороваться? У нас не принято совать нос не в свои дела. Ты кто такой? А ты кто такой? Я Кузьма. А я бесик. Слыхал такого? Слышал. Так вот послушай еще раз. Туда, где работают мои люди, тебе лучше не соваться. Нос откусим. И не только. Может, ты что-то путаешь? Тебе привет от моего хозяина. Ха, а на что мне его привет? Знаешь, куда я его засуну? Значит, мне так и передать часовщику? Да хоть часовщику, хоть сапожнику. Я бесик. Я умею разговаривать с людьми так, как никто не умеет. Вот это вот точно передай своему часовщику. Значит... Базарит больше не о чем. Базар закончен. А вот теперь с ним можно работать. О, бесик ушел. А О говорите. Ну что, готов? Всегда готов. <звы> Черт, это еще что такое? Колян, убери их, быстро. Эй, парнишка, хватит целоваться. Лучше Валика отсюда. Мужик, выйди. Выруби его. Мой мед. Ты же мужик, ты не прав. Ты не прав. Лучше я хочу тебе а! сказать. Что вы сделали? Несовестные. Глады. Ну как вам не стыдно? Поехали. Мы уходим. Встречайте. Встречайте.